приснить морскую воду. Газовые гидраты – это соединение включения, то есть молекулы воды создают некий каркас, и в этот каркас просто в свободном положении включается молекула газа, и в таком виде может храниться, как в виде льда. Кибератакин, российские серверы. Они характерны массовым участием, характерны наличием центра управления и обычно располагаются центры управления за границей Российской Федерации. День открытых дверей в набережной Челнинском институте. Мы ожидаем, что выпускники, услышав о текущем перечне наших актуальных и востребованных специальностей, придут на учебу к нам и средний балл в этом году поступивших повысится у нас. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Маргарита Михайлова. В культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» состоялся первый открытый турнир по мини футболу среди детских команд на кубок сска КФУ «Казанские Йолбарсы» «Спортивный Олимп». Турнир проходил среди детей 2009-2010 года рождения и вызвал большой интерес среди детских футбольных клубов. Как опреснить морскую воду или утилизировать углекислый газ? Об этом мы не только расскажем далее в сюжете. В конце 2022 года старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий Матвей Семенов получил грант Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда, поведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами на реализацию собственного проекта. Мы занимаемся уже давно этими изучением газовых гидратов поэтому наработали кое-какие уже свои направления и было как, как мне сказать но ну, это некий следующий шаг чтобы мы продолжили эти исследования вот как раз привлекаем наших студентов аспирантов чтобы занимались этим направлением вот, поэтому я думаю это ну как раз для нас будет подспорье чтобы заниматься этим направлением еще усиленно еще с таким Интересом. Его проект – исследования влияния замороженных растворов промоторов на процесс образования гидратов различных газов и оценка стабильности полученных гидратов при естественных условиях хранения. Направлен на разработку способа ускоренного получения газового гидрата из замороженного раствора промотора с минимальными энергозатратами. Газовые гидраты – это соединение включения. То есть молекулы воды создают некий каркас, и в этот каркас просто в свободном Положение, включается э, молекула газа и в таком виде может храниться как в виде льда. И это как один из способов э, хранения, э, например, э, попутно нефтяного газа в таком твердом виде. Либо газовые гидраты используются для опреснения морской воды, э, в том числе для разделения газовых смесей. По словам ученого, в настоящее время во всем мире активно разрабатываются реагенты, ускоряющие процесс гидротообразования для применения в гидратных технологиях. Среди них утилизация парниковых газов, опреснение морской воды, холодильные системы, разделение газовых смесей, хранение и транспортировка углеводородных газов и многое другое. Мы разрабатываем здесь некие промоутеры, но не Пока не тестировали их в таком замороженном виде, мы их тестируем только в жидком виде. И мы сейчас э, будем уже пробовать э, их замораживать, в каком-то виде перемалывать, э, э, какие-то разные э, гранулы получать. И потом уже пробовать из них получать газовые гидраты И смотреть, насколько это будет э, ускорять процесс гидратобороза, насколько полно мы будем получать гидраты и как они будут храниться. Матвей Семенов и его коллеги ориентируются на то, что можно ускорить получение газовых гидратов в систематических условиях путем применения замороженных растворов промоторов. Отметим, что в рамках исследования ученые намерены сами синтезировать реагенты и готовить замороженные растворы. В мире сейчас очень активно идут разработки таких технологий. Вот Я говорил насчет опреснения морской воды во всем мире не хватает пресной воды, и для холодильных систем используются эти технологии. Ну и также сейчас идет такое направление, как утилизация углекислого газа и ну, решение экологических проблем. И вот как раз для таких технологий необходимо создать какие-то альтернативные вещества, либо методики, способы, чтобы а, такие технологии быстро применялись, быстро находили свои, свою свое направление. Отметим, что конкурс Российского научного фонда направлен на развитие новых для научных коллективов тематик, в том числе на определение объекта и предмета исследования, составление его плана, выбора методов исследования и формирование исследовательских команд. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ News. Россия вошла в топ стран, подверженных кибератакам. Насколько наши системы готовы к виртуальному натиску, расскажем далее. По итогам 2022 года Россия вошла в топ стран, подверженных ДДОС-атакам. Опережают ее лишь Китай и Индия – ДДОС «Кибератаки» направлены обычно на вывод из строя серверов государственных и финансовых организаций. Они характерны массовым участием, характерны наличием центра управления. И обычно располагаются центры управления эти за границей Российской Федерации. То есть воздействовать мы можем только на результат путем активного защиты, активной непротиводействия. Хакеры атаковали не только госструктуры, но и средства массовой информации – так, в феврале 2022 крупнейшие информационные порталы страны подверглись кибератакам из-за рубежа. Ответственность за этот акт взяла на себя хакерская группировка Anonymous. Позже объединение атаковало и крупнейшие энергетические и интернет-компании, а также Роскомнадзор. Прошлым летом под штурм попали и сервера российских вузов. В основном используется, естественно, комбинированное. Это построение прокси-серверов, использование межсетевых экранов нового поколения, и без взаимодействия с органами-регуляторами ничего хорошего не выйдет. То есть основная помощь – это органы-регуляторы нашей Российской Федерации, которые осуществляют поиск и противодействие таким видам угроз. Далее, естественно, это координация с другими вузами, и как Республики Татарстан, и неоценимую помощь нам оказывали и Центр цифровых технологий, и Центр информационных технологий Республики Татарстан, и, естественно, штаб по борьбе с киберпреступностью Министерства цифровизации Республики Татарстан». Специалисты отмечают, что в настоящий момент, несмотря на такой натиск со стороны хакеров, бойцы виртуальной обороны не только справляются с атаками, но и с каждым разом совершенствуют способы борьбы с ними. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Сигналы Wi-Fi могут полностью заменить традиционные камеры. Речь идет об обнаружении людей внутри помещений. Насколько это безопасно, смотрите далее. Исследователи годами работают над тем, чтобы видеть людей без использования камер, тепловизоров и дорогостоящего оборудования вроде лидаров. И кажется, у них это вышло. Теперь создание цифровой трехмерной модели человеческого тела и его передвижений в комнате можно сделать легко с использованием одних лишь маршрутизаторов Wi-Fi. Технология Wi-Fi она хороша тем, что она распространена и есть во множестве домов, и поэтому очень дешевая обычные Wi-Fi антенны. В данном случае э, ученые сконцентрировались именно на человеческом теле, и ключевая часть их работы – это машинное обучение, то есть алгоритм, который из сигнала, который отправили и получили антенны Wi-Fi, распознать человеческое тело. Для этого исследователи использовали программное обеспечение Dancer POS, систему трехмерного сканирования всех пикселей на поверхности человеческого тела на фотографии. На основе этой системы была создана нейросеть, которая сопоставляет мощность, фазу и амплитуду сигналов Wi-Fi, отправляемых и получаемых маршрутизаторами с координатами на теле человека, рисует 3D-модель человека по Wi-Fi. Для того, чтобы работать с этих технологий, достаточно обычных антенн, они там должны быть расположены в некоторой геометрии, и таким образом они могут считывать информацию о положении человеческих тел. Соответственно, оборудование, которое для этого нужно, это стандартное Wi-Fi оборудование. Разработчики позиционируют данный метод как способ повышения безопасности. По их мнению, это улучшенная и дешевая система контроля за жилым пространством в рамках «Умного дома». Например, можно будет следить за состоянием пожилых людей или детьми. Направленность исследования носит не столько фундаментальный, сколько прикладной характер. Алина Красильникова, универ -Ньюс. О мероприятии Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета смотрите в нашем следующем сюжете. 21 января в инжиниринговом центре набережно Челнинского института Казанского федерального университета прошел день открытых дверей Инженерно-экономического колледжа. Предприятие посетило более 400 учащихся из 38 школ города и районов республики. Перед будущими абитуриентами выступили директор Инженерно-экономического колледжа Семен Романов, преподаватель колледжа Александр Харченко и ответственный секретарь приемной комиссии Института Евгений Рябов мероприятия мы традиционно ежегодно проводим для информирования школьников текущего года выпуска о вообще нашем колледже, нашем университете, о тех специальностях, по которым мы ведем подготовку в нашем колледже и о перспективах дальнейшего вообще развития и обучения и в КФУ, и вообще. Они ознакомили учащихся с направлениями и специальностями среднего профессионального образования в Инженерно-экономическом колледже, а также с правилами приемов 2000 в 2023 году и количество бюджетных и внебюджетных мест. Мы ожидаем, что выпускники, услышав о текущем перечне наших актуальных и востребованных специальностей, придут на учебу к нам. И средний балл в этом году поступивших повысится у нас. После презентации инженерно-экономического колледжа учащиеся задали интересующие вопросы спикерам, а также смогли подробно узнать о выбранных направлениях обучения.